Человек-паук.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 Простите. Даже и не думай об этом. Какой ты неуклюжий паркер.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 Это самый совершенный электронный микроскоп на восточном побережье. Потрясающий. Ух ты! Арахнины всех ты трех что подотрядов сейчас? обладают различными свойствами, которые помогают им добывать пропитание. Например, пауделейное семейство Спаросида. Он может прыгнуть, чтобы поймать свою жертву. Для школьной газеты.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 Этот электронный микроскоп самый большой на восточном побережье. А -а -а. Экскурсовод рассказывает, а ты все время болтаешь. Надо уметь слушать. Привет. Можно тебя снять? Это для школьной газеты. А, конечно, да. Отлично. Куда мне встать? А, вот сюда. Да, очень здорово. Не сделай меня уродиной. Это невозможно. <свят> О, прекрасно. Так, хорошо? Чудно.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 Новая разновидность — «Оскор». Видите? Горизонтальное планирование и компенсация перегрузок. Да, я уже видел ваш глайдер. Все. Я не за этим сюда пришел. Генерал Слокин, рад видеть вас. Мистер Болкин, мистер Фаргас, Норман, мистер Росбурн. Посещение членов Совета правления нам всегда в радость.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 не заметила, но мы живем рядом с лет, и я подумал, может, мы могли бы встретиться и сходить куда-нибудь, развлечься. Или ну не знаю, нам стоит поближе познакомиться. Или нет? 加油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 Это смешно, урод! Флэш, это вышло случайно! Я тебе все зубы повыбиваю случайно! Добро, да брось, Флэш! Уймись. Я не хочу драться с тобой! И я бы не хотел со мной драться! Ты! Вдуреть, Паркер, да ты псих! Питер, это ведь потрясающе! 记呢？ «Микеланджело. Мясо с овощами в духовке». Нет. Ну, я слышал, но я просто выносил мусор. Тебе надоели эти вопли? Ну, все люди порой кричат. Но не твои дяди с тетей. Э -э они тоже иногда орут вовсю. Слушай, М. Дж. насчет той драки с флешем. Ты всех нас напугал. Извини, с ним все в порядке? Он рад, что без фингала перед выпускным.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 Давай прокачу Мне подарили тачку Поехали Я должна идти Пока О, С ума сойти, какая шикарная Давай, верно. Обалдеть Садись Ну и ну, какая тачка Крутая, верно Погоди, сейчас услышишь, какой тут сидишник Эй, обивку не поцарапай Крутая тачка Подержанные автомобили, отличные цены. Мерседес классы Е, Кадиллак Ильдорадо, ЕГОАР. Порше 911. Мотортаун, поддержанные автомобили. Непрофессиональные борцы, 3000 долларов. За 3 минуты на ринг. Условия наличия яркой внешности. варианты костюм пояс с карманами символ больше красок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 Паук-сапиенс, ты придумал лишь это, да? Ох, это не катит. Сумма в три долларов будет выплачена ужасному, чудовищному, неповторимому человеку-пауку. Малюй имя паук-сапиенс, мне плевать, вали на Нет, ринг. Нет, он неправильно назвал меня. Валинарий, кретин! Estrhalf. Подавится, мозгля, Позови сюда мамочку, чтобы тебе было, когда мы потом поросор. поплакаться. Поспеши, мозглянка. Ну где же твоя мамочка? Я да за другой поотрываю тебе все восемь твоих хилых лапок. Сейчас, <пл> покажешь, сейчас light. тебя прихлопнут. О, мои ноги. Ого, oh у меня отнялись ноги. Убей, убей, убей, убей, убий. Попрошу охранников запереть клетку. Эй, послушайте! Это какое-то недоразумение. Я не записывался на матч в клетке. Эй, отоплите ее! Снимите тень! Эй, стель. выродок! Ты никуда не денешься! Ты мой на три минуты! Три минуты счастья! А -а -а -а! Ты залез от тебя подальше классный прикид тебе его муженек подарил <связь>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 Испытательный полигон. Квест Аэроспейс. Бункер 6. Добрый вечер, генерал. Рад встрече. Наш экзоскелет открывает небывалые возможности. Я завтра же подпишу 15... контракт, если они и правда так велики. Ну что, закончили, ребята? Похоже, вы уверены в исходе испытаний. Абсолютно. Капитан Кертис лучший пилот. А что вы скажете по поводу Аскворфа? Я рад буду, если Норман Осборн останется неутел. Подготовка завершена. Пуск. Радар засек неопознанный объект, он приближается. Что за дела? Вы что-нибудь видите? О боже!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 Позвони мне. Может, приготовить что-нибудь? Нет, спасибо.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 сила, тем больше ответственность. Помни об этом, Пит. Помни об этом.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 Она хотела узнать, что купить для обивки. Ситица лишень. То, что дешевле. Мистер Джеймисон, ситуация такая. Мы просчитали с шестой страницей. Мы отдали и Мэйси, и конвою по три четверти страницы. Мы продали четыре тиража. Продали? И полностью продали. Человеку-паука на первую полосу из приличной фотографии. Переместите конвой на седьмую. На восьмую. Избавьте цену на 10%. А, но Нет, как на 5%. Это невозможно. Пошел вон!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 Мне очень жаль. Ты выбыл норм.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 Это глайда!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 Шельмисон, ты мразь! Кто из фотографов делает снимки Человека-паука? Я не знаю, кто он. снимки приходят в пусть. Клянусь! Через него я найду Человека-паука. Я не знаю, кто это! Ты ничтожас! Отпусти его, громила. Помянешь, черт! Человек-паук! Я знал, что вы с ним заодно! Зн... Эй, малыш, не мешай маме с папой разговаривать! Спать. All ah. right.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 Я не могу ребенок, вас туда пустить, вот-вот, вот я, я не пущу ребенок, вас и туда, вот-вот, спасите, вот, спасите, спасите, спасите, вот спасите моего малыша! Со мной. О, Боже! Там еще кто-то остался! Я пошел! Я жду твоего возвращения. Я не вернусь сначала. Давай! Пошел! Ты предсказуем как мотылек на огонь что ответишь на мое щедрое предложение ты решился или же нет это ты решился кофе ума решился ответ неправильный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 Сначала мы нанесем ему удар в сердце. Хлеб наш насущный даст нам днесь. остави нам долги наши, якожи, мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас. Испоминай! Продолжай! Продолжай! Тетя мы уведите его отсюда, ней? Пожалуйста. Она поправится? Да, с ней все будет что хорошо, случилось? пожалуйста, выйдите, пока исполазим. Что случилось? Эти глаза! Эти страшные желтые глаза! Он все знает обо мне.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 только дураки, потому что в любой момент какой-нибудь садист и псих может поставить тебя перед выбором, бросить погибать любимую женщину, или пусть пострадают детишки. Человек-паук, и ты увидишь, что герои получают в награду. Не делай этого, гоблин! Мы выбираем, кем хотим быть! Так выбирай! Нет! У него получится! Ты будешь дело со всеми! Счастье, вот что ты выбрал. Я предлагал тебе дружбу, а ты плюнул мне в лицо.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 Провались, человек-паук. Питер, oh. <выс Chrome> не говори, Хэри. Tell them!